Интересно узнать о нашем опыте работы, поскольку Мегастом работает с имплантатами уже 25 лет, это одна из первых клиник в России. Мы принимаем всех пациентов, даже которые получили отказ в других клиниках, то есть мы это делаем изо дня в день. В любом случае лучше учиться у людей, которые дают советы из своего личного опыта, вот как я и стараюсь это делать. Доктор э, увидит очень много новых методик по костной пластике. Он получит дружескую атмосферу. У докторов действительно очень достаточно сложная работа и ответственная, и они как бы должны быть уверены в себе. А уверенность передается чем? Дружеским отношениям и профессиональным пониманием. Участники симпозиума э, по окончании э, лекций э, могут обсудить между собой и с, в том числе и с лекторами э, вопросы, возникающие у них по ходу прослушивания данных докладов, они обязательно могут рассчитывать на помощь ведущих специалистов, которые являются ну, ведущими специалистами и не только у нас в стране, и в зарубежных странах. Получат данные врачи-ортопеды и зубные техники для того, чтобы делать более правильные, адекватные ортопедические конструкции с опорой на имплантаты. Тонкости, нюансы секреты, мастерства. Мы этим не будем делиться, скрывать ничего не будем. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.